Всем привет! Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником 37-летней певицы стал баскетболист клуба Химки, 28-летний латвийский смартсмен Яни Стима. Прокосочетание пары прошло еще 6 сентября в подмосковной Барвихе, но общественность узнала об этом только сейчас. Вчера. Пара подтвердила факт свадьбы в программе «Вечерний Ургант». В этот особенный день Анна надела белоснежное платье из кружева, подчеркивающее декольте, украсив голову длинной фатой. Янис, в свою очередь, остановил выбор на классическом костюме с галстуком. Предложение руки и сердца возлюбленной Янис сделал в Майами, где они летом проводили время. В частности, для того, чтобы чаще видеться с дочерью Зедоковой, Моникой, живущей в США. Ее на свадьбе не было, зато двое других детей, Алина и Гектор, разделили с мамой это счастливое событие.